of your vision, your never give up. Today we launched our second office in every few countries in Kiev and we would like to tell you something. Дорогие друзья, всем привет. Сегодня феноменальный день. Сегодня открытие большого офиса компании Total Life Change. У компании есть своя философия. Во все страны, в которые она заходит, она всегда остается. Компания является уже дважды лучшей компанией года, которая является лучшим работодателем в мире. Первое, что меня привлекло, это продукты и время. Это две основные ценности в наше время. <сёк> продукты, которые за неделю приема, дают видимые результаты, и маркетинг-план, который дает за неделю видимые и ощутимые деньги. Я выбираю TLC, потому что это семья, которая действительно к себе располагает. Я благодарен Джеку Джону за очень крутую, невероятную компанию. Компания продвигает классные продукты для здоровья. И компания дает возможность зарабатывать всем людям. А это самое главное. Миссия компании очень крутая миссия помочь как можно большему количеству человек заработать от 500 до 1000 долларов в неделю. И здесь продукты, которые вы сразу почувствуете, у нас даже это везде на пробниках, на стенах нашего офиса, написано. В компании Total Logistics есть и продукт, и маркетинг-план, и система работы. Всей команде, Барламу, директору СНГ Украины Екатерине Розланович за супер-офис, за супер-открытие и, и за то, что мы движемся в это нелегкое время. Спасибо и поздравляю всех партнеров с открытием очень крутого офиса. Так что добро пожаловать в Тейлсиль. привет сетевого мы наконец-то нашли компанию, у которой сложились все пазлы, все. Сам тот факт, что люди настолько быстро меняются, такой хороший продукт, дает такую большую жизненную энергию, что хочется все время оставаться в этой компании. Благодарю руководство, которое сделали нам офис в Киве. А мы постараемся это со своей структурой, со всеми, кто есть в Украине, обязательно это здесь сделать. И поставить Тилси Украина на высоту.